Алле. Антон Николаевич, здравствуйте, Громенюк. Нет такого, живой мужчина, хозяин у меня, Антон. Это, нет, это я, Громенюк. Нет, нет. Понял, а я, я, а я не Антон Николаевич Булгаков. Слушаю, Родион Викторович. Да. Ладно, Антон Николаевич, смотрите, два вопроса осталось у нас открытыми. По поводу вот этого вашего сообщения, о то, том, что вам представители ДЭЗ отключили электричество. Первый вопрос, значит, вы... Ходили в бюро мы, побои снимали. Куда? Ну, в морг, в морг. А, вам ну... направление же выписывали на побои? Да, выписывали, но у меня времени нету совершенно. Я на а, вы схожу или в среду. Мне понятно. Нет, а мне вы же знаете, что наше наше тело как бы способно залечивать раны. Душевные ага. дольше залечиваются, физически быстрее. Ну, не было возможности подходить. А. Понятно, ну ладно. Так, второй вопрос. А. Значит, вы указываете, что они вам отключили электричество, они указывают, что вы потом его самовольно подключили. Вот а второй вопрос. Скажите, пожалуйста. Вы подключали после того, как они ушли в свою а. квартиру в сетям электричества? Родион Викторович, давайте да, разгов... разговаривать юридическим языком. А. А. Они указали обстоятельства, что. У них есть видение, что якобы я подключился обратно сам. А, теп угу. а теперь вопрос следующий. Они доказательства указали в данных обстоятельств? Ну, они говорят, что вы подключили свою квартиру к электросетям общего пользования. Я, соответственно, вам задаю вопрос. Вы подключали лично, вот вы, свою квартиру к сетям? Вы, прежде подождите, Родион Викторович, прежде, прежде чем мне задавать такой вопрос, вы с них возьмите расписку за, об ответственности э, за, по уголовной статье за этот заложенный донос. Вот тогда поговорим. Ну они мне материал же прислали, поэтому я же, понимаете, я не только ваше обращение <coughs> кужден, О. смотреть, я их тоже смотреть, и как О. бы я же должен золотую середину поймать. Проделали, Виктор. Да? Кто конкретно да. говорит, что я, я бы якобы подключался к... Сейчас одну минуточку, <связь> вот буквально прям одну минуточку, там же это обращение с ДЭЗа подписано же, сейчас, ничего не напрягает по времени, буквально 20 секунд. Иду. Так, обращение написано от директора А.А. А. Русина. Угу. Он расписался об ответственности задачу ложных показаний, заведомо? Ну, на основании изложенного, в вот, общем, он просит привлечь Булгакова Антона Николаевича за самовольное подключение безучетное использования электрической энергии. Это в обращении. Угу. Так, в этом обращении он, естественно, по на статье. Пока он не расписался, поэтому, в принципе, ну, вот я его тоже Когда Родион Викторович, вот когда расписался, uh -huh. тогда и поговорим. Все, понял. Смотрите, как бы проблем не будет, да? Вы, вы же знаете, где я нахожусь, правильно? Конечно, и вы знаете, где я нахожусь. То есть вам ко мне подойти будет не проблема, да? Да, зачем? Смысл? Ну, я же тоже буду с вас объяснение брать. В электронном виде... Либо подключались, либо не подключались. Ну и там же, кстати, я вот должен отразить это, чтобы а ходили нет. на СМЭ, либо нет. Родион Викторович, вы не а смотрели последнее видео на моем канале? А тут, Николай, честно говоря, я ютубером не пользуюсь. А, Из-за ну вот, из категорического отсутствия времени. Я вот ставлю известно, а. что меня неделю назад пытались в четвертый раз дать психушку. И а, когда у них это не получилось, у сотрудников полиции, они попытались, ну судя по записи, которая это опубликована, то есть была попытка вменить по статье 6.9 употребление наркотических средств. Ну мне до все неизвестно, а ну, ну вот ладно, кто, кто насчет, насчет вас-то, я думаю, это вообще-то не у меня. Вот, у меня... Я-то меня... вас лично знаю, при, по сути дела, я могу тоже ручаться, что вы не употребляете наркотические средства. Благодарствую. У я... там сторона вопроса, но... Родион Викторович, благодарствую за ваше слово, но я на самом деле ничего не употребляю. Да нет, я-то знаю, но... Все мы кто любит на лыжах кататься, кто любит с парашюта прыгать, кто в воду холодно нырять. Но наркотические средства лично вы, и вы даже не будете употреблять по собственному разумению, Понимаете, вы так же прекрасно, как и я, осознаете опасность потребления данных средств. Вопрос в другом. Были несколько предпринятых сотрудниками полиции, несколько попыток меня упечь в камеру. Но они вас возили на освидетельствование, по-моему, не обознал. Не возили не на освидетельствование, они меня сдали в приемное отделение. Мне повезло, что я это, вспомнил, что э, я хорошо знаком э, с тем врачом, который меня наблюдал два года назад. И повезло, что mm. он оказался. Он пришел, убедился, что я в адекватном состоянии и оснований нету для госпитализации. Ну да, там врачи тоже, в принципе, они специалисты, я им тоже склонен доверять. А, а только потом меня это, сказали, нужно пройти освидетельствование. Ясно? И что, вы прошли? Я отказался. Понятно. Так, ну ладно, в общем, Антон Николаевич. В общем, давайте так, надо, я Русина опрашиваю. Вы с ним потом... полную расписку возьмите, задачу, задачу это а предупреждение... Ну, там не расписка, там, в принципе, он, как сказать, в объяснении вот эта графа есть. Ну, вот пускай он подпишется. Предупреждается. Да. Ну, я думаю, он подпишется, что же ему не подпишется. Вот, а потом... он -то, у него-то своя правда, может, своя правда, правильно? Какая там правда? Нет да. там никакой правды. А потом пускай пред предоставят эти доказательства. Ну, в принципе, мы же регламентируемся... Их наниматом о подключении, о самовольном подключении. И то, Родион, он предоставляет фототаблицу. Родион Викторович, Все. вот то, что он вам написал, будьте добры, направьте на электронный адрес. Антон Николаевич, я вот тут, к сожалению, не могу вот этим воспользоваться, понимаете? Потому не что я... Если, если а там он он. фигурирует фамилия Булгаков и имя... Да, вы можете, соответственно, вот вы сами же можете ознакомиться с этим материалом. В принципе, проблем-то нет. Ну так, а в чем проблема? Сфотографируйте, пришлите мне, пожалуйста. Одно дело, если я вам пришлю, понимаете, это будет не совсем верно со, с моей точки зрения. Вот если вы сами придете я ознакомитесь с материалом, вы имеете полное право. Вы Понимаете, вы... вот это все, все эти и ватсап, но они, если на то пошло они не совсем юридические, как бы те, те сети, по которым я могу вам присылать эти все документы. Родион Викторович, я вас понял, а теперь выслушайте меня. Я после <связывающих> этих событий неделю назад, которые произошли, я предполагаю, что именно по устному приказу Евсеева именно <связывающих> меня напомнили на текушку и пытались потом 6 девять изменить. Ладно, Антон Николаевич, в принципе, слушайте, вы можете даже не приходить, вот просто вы мне, просто ответьте, вы... Сами, под, вот лично вы, вы подключались к сетям или нет? Все. Больше я от вас ничего не спрашиваю. У вас что, устроит устный мой, мой устный ответ? Ну, в данном случае хотя бы так, да, чтобы я уже в своей голове, как говорится, разложился по полочкам. Ну, устно это заявляю я, не подключался обратно к электричеству. Ну, все, в принципе, понятно. Видите, мне же надо сейчас все-таки строить, строить текст, который я сейчас буду набирать на компьютере. В данном случае мне надо будет отразить именно вот это вот этот ваш ответ. Ну все, ладно, не Николаевич, давайте, все, будьте здоровы. Да, если вам нужны официальные объяснения, письменные, mm -hmm. то присылайте список вопросов на электронные адреса и я вам в ответ э, заполню. Только прежде не забудьте mm -hmm. приложить основания, на основании чего я должен давать объяснение. Все, ну, видите, а это, давайте я сам к вам подойду, завтра, к примеру, вот прошу. Куда вы подойдете? В квартиру, где нет света и, это, и, и темно? Ну, ты мне туда и подойду, я же думаю, что вы в пределах Сургута. -то. Я человек мобильный, могу и подъехать. Да нет, у меня, я вам говорю, после вот того, что неделю назад случилось, у меня к вам вот вообще никому нет доверия. Подождите, да, я, это... я вот это от вас слышал, то еще с какого города? Ну так все верно, все правильно. Вы, ну, вы вроде как. Не, ну я не настаиваю, я же не могу, как бы вас пока заставлять, понимаете? Что я буду нарушать ваши права? -то? Ну вот, тем более. Uh -huh. у, меня, у меня вот к вам тоже, если помните, были претензии, но вы вроде встали на верный путь и как-то это себя начали правильно вести. А я другой ты, стороны... всегда на этом пути стою. Да? Ну, я а ты, я ты... выполняю свою определенную задачу. Не так надо это делать ты по-человечески всегда. Они... Ну, а ну, вот. У вас новые старания законности. У вас это старание прослеживается, а вот у других полицейских они в лицо говорят одно – в глаза. А это, там у себя в дежурке совершенно другое происходит. Смотрите, Антон Николаевич, mm. в общем, вы, значит, сами не подключались к сетям электричества, общедомового, и кого-нибудь просили или нет? Без комментариев. Все, без комментариев, да? Ну, все, ладно, все тогда, всего хорошего. До свидания. Ну, до свидания. Алло, слушаю вас. Родион Викторович. Да, я. А, живой мужчина, хозяин меня Антон. А, вы через 40 минут на месте будете, если я подъеду, пообщаемся? Ой, нет, Антон Николаевич, сейчас пока не могу я. А что там, что хотели? Ну, по, по вчерашнему вопросу пообщаться. А, понял, понял. Нет, сегодня никак не получается, но, к сожалению. Так. так вот. Ну, в принципе, все там, я, в принципе, рапортом выложил суть общения нашего. наше. Просто начальство читает. Ну, а ознакомиться с материалами-то можно? Ну, теперь, наверное, через несколько дней. А где они, материалы? Я хочу ознакомиться. Ну, потому что они, он, он в прокуратуру в материал сначала съездит, они ознакомятся с моим решением. Ага. А что там, какое прав, решение? Я там, прав, я не прав там. А какое решение? Вот, ну, я вынес, пока постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. Благодарствую. Ну, сейчас они посмотрят, и если посчитают, что я не прав, значит, правят мне А что там? А там что, уголовка, что ли? Почему? Административка? Ну пока я вообще отказал уголовное дело. Нет, так там же административка вроде что там 17.9, что ли, статья. Ну если вы не подключали, какое отношение у вас будет протокол? Никакого... вам вопрос, вы говорите, я не, подключал". Нет, вы, знаете, не трогал вас, ну, И что у них нет никаких. Да, и у меня нет доказательств, и у них ну, нет все. доказательств, как я могу без доказательств составлять-то? Так, и что, когда они вернутся? Ну, ориентируйся, дней 10 прибавляйте, наверное. О, -о, -о, -о, -о. Да. блин. А чё, блин, ну это я ориентируюсь. Ну может неделю, семь, восемь. Не, а да если я я в прокуратуру... прокуратуру? Так материал уже в прокуратуре? Сегодня он туда уйдет уже. А, так он у вас на руках сейчас? У меня нету, он там на подписи на чайце. Где? В отделе полиции? Совершенно верно. А. -а, -а. Угу. Так, ясно, ладно, буду думать. Благодарствую. Ладно, все, до свидания, до свидания. Так, дальше у нас тут же этот э, директор управляющей компании ДЗВЖР э, решил нап написать на меня это заявление, что я якобы сам самовольно подключился обратно к электричеству, угу. и при этом не предоставил ни одного доказательства. Отказуха пришла, отказной материал. Причем такой материал интересный, сейчас это, вместе посмеемся. Написал казной материал Громенюк, участковый. Так, вот такой ответик пришел от 15 февраля. Уважаемые, все дела. Это мне пишет Евсеев, тот самый, я <laughs> предполагаю, что именно он дал устный приказ сдать психушку. Заместитель начальника отдела полиции номер 3. И, и он мне пишет, уважаемый. И именно он участвовал, когда меня это, головой в пол втыкали. И именно он участвовал, когда женщину с, с лестницы спускали. Я на травму это получил от этого. Так, сообщаем по факту. Ну, в общем, тут отказной материал. Все дела. Постановление об отказе возбуждении уголовного дела. На одном листе. Они даже цифры перепутали. На двух листах. Ну, в общем, они это, рассмотрели мое сообщение о совершенном преступлении по факту отключения незаконного. И вот мне оконцовка нравится. Во. Возбуждение уголовного дела по такой-то статье в отношении Русина отказать, по такой-то статье в отношении Матюшенко отказать, по такой-то статье это, по гражданину такого то тоже отказать. Так, а 330 это что такое? Это, это, это что, там у меня какие-то признаки, что ли, были? Самоуправство с моей стороны. А, ну да, Русин писал все это. А, он что, на меня уголовку, что ли, хотел завести? Ну, это вообще наглость. Так, по 306 в отношении директора отказать. По 306 в отношении меня тоже отказать. Не меня, а моей персоны. Так, рекомендовать. А, вот самое главное, смотрите. Рекомендовать Булгакову и Русину по данному факту обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Родион Викторович, ну как так? В общем, в Сургуте все спокойно, смысл такой. Никто ничего не нарушает, уголовников никаких нет, действий никаких нет, все замечательно. Ну что-то у вас там есть личные не идите в суд. А в суде, как я вчера показал, Видео, дурилка картонная. Мой, мой иск дважды обратно завернули. По двум надуманным причинам. Сразу. Говорит, обращаешься в полицию, говорят, ничего не видим, ничего не слышим, и идите в суд. Обращаешься в суд, они говорят, а вы вообще руспись не поставили. <сélокно> <сélокно> Жесть. В прокуратуре выше моего роста стопка только сообщения совершенных преступлений. Тоже ничего не видят. Ни одного уголовного дела, вообще ничего. Ну, вообще никто ничего не видит. А свет рубят. Только так, налево и направо. И не только мне, но и это малоимущим семьям всяким, где есть и инвалиды, и, и, это, и малолетние дети. И вообще без разницы. Рубают только так. Ой, вот такие дела.